Всем привет-привет, с вами Лилия Донского на связи и у нас сегодня стартовал новый каталог номер пять. и я буквально вот из душа с мокрой головой не успела высушить, не ожидала, что так рано откроют сайт, но решила сразу скинуть заказ, пока все есть на складе, чтобы ухватить новый зонтик и так далее. Смотрите с чего я начинаю. Сначала смотрю на сайте в личном кабинете акции. Мы спускаемся, ох, уже команда начала заказы скидывать, когда успевает. Спускаемся вниз и смотрим. У нас продолжается кампания по приглашению здесь и Сейчас. Если вы еще не знаете про эту компанию, прямо это вот открывайте, тут нажимаете, изучаете. Фестиваль красивого макияжа, изучаем. Эксклюзивно онлайн. Это мы сейчас с вами посмотрим. Это значит на втором шаге будут акции дополнительные. Акция ⁇ Твой весенний эксклюзив ⁇ вот так нажимаем и видим, что мы можем с вами получить премиальные солнцезащитные очки всего за 199 рублей. Что нужно сделать? 50 баллов заказ сделать в каталоге номер 5 и в каталоге номер 6 еще один заказ на 50 баллов единовременный обратите внимание не получится если вы сделаете заказ сначала на 15 баллов а потом на 35 тогда вы не участвуете в акции заказ должен быть одной цифрой от 50 баллов и тогда прямо в шестом каталоге вы сразу добавите вот такие шикарные очки они у нас тут были на модели в начале вот какие шикарные крупные очки которые сейчас очень модные они в тренде и с очень оригинальным дизайном тем более что это эксклюзивные очки мы их получаем за 199 рублей а сейчас я перебираю свою корзину уже положила сюда продукцию не всю конечно у меня что-то такое огромный заказ вот сейчас здесь все только для клиентов я даже свой заказ еще не добавляла беру одну отбеливающую пасту и так рассказываю Да, себе взяла твердый шампунь под заказ триммер зубные пасты одну я вот себе отбеливающую беру под заказ тональная основа смотрите сколько наборов с йогуртами с лесными ягодами это просто аншлаг у меня заказали эти наборы и я себе закажу тоже и отдельно крем йогурт еще заказали консилеры три штуки почему три если вы заметили то у нас на определенных страничках внизу прям в каталоге открываете где декоративная косметика внизу написано что если заказываем две штуки то скидка, скидка со страниц 90-95 то есть если мы берем одну один продукт, то скидка меньше, если парные, то скидка больше, поэтому у меня в заказе одна тональная основа и три консилера, потому что это выгоднее, я клиентам сразу рассказала, все скооперировались и заказали вот четыре продукта. Много-много в заказе питательных масок для волос, в пакетиках маски выходят у нас по 63 рубля. Маски шикарные просто. И кстати, если брать 7 штук, вы тоже увидите, у вас значок появится наверху, то там скидка чуть-чуть побольше проходит. Так, маска пленка с углем под заказ, два восстанавливающих кондиционера. Посмотрите, сколько у меня мыла под заказ: 4, 3, 3. Чуть ниже пролистаем. 18, Камчатку берут вообще с удовольствием, 16, джунглей. Так, вверх возвращаюсь. Кисти для макияжа, маска против черных точек, маска глиняная. Это все заказы, ребят. Сыворотка, увлажняющий осен, карандаш для губ. Это питательная маска-смузи, вот, кстати, я себе возьму. Карандаш для губ, лесные ягоды, гель для душа, две штуки пляжа. Два крема для рук. Дополнительно к моему заказу я взяла со скидкой 50%. Кстати, вы задавали вопросы, проходят ли новинки на Vage. со скидкой 50%. Я методом эксперимента убедилась, что проходит, можно смело брать. Так, от пакетика я отказываюсь. Каталоги оставляю. Как видите, 10 штук за 230 рублей. Отличная цена и один каталог за 9 рублей. Так, я взяла по акции активности зонд. Давайте я его удалю. И вам покажу где его находить так сейчас сейчас сейчас мы нажимаем далее я еще потом дополню корзину и вот здесь вот внизу мы должны указать с вами если у вас есть скидка 50 процентов то у вас появится вот такое окошечко вот тут вот чуть ниже у нас появляются зонтики и мы выбираем цвет который нам нужен нажимаем добавить вниз пролистываем и нажимаем в корзину добавить почему-то у меня перескакивает не дает добавить так корзину все и убедились вернулись в корзину посмотрели чтобы зонтик появился обязательно проверяйте у меня потому что было такое что не появлялись продукты то есть я не донажала смотрите далее показываю что еще здесь интересно у нас есть эксклюзивно онлайн раздел доступен только для вас смотрите здесь у нас кстати, новинка, обновляющая маску для лица из биоцеллюлозы, она должна быть просто невероятно классная Всего 479 рублей. Потом пена для ван Звездные войны, бальзам для губ, пропунцель, туалетные воды, детские, мыло детское и еще и зубная паста и шампунь для волос и тела. Ух ты, сколько детских! серии, посмотрите, у нас даже появился аромат детский, вкусненький, можно его взять, я хотела. Чуть ниже у нас появляется комплекс Астаксантин, экстракт черники всего за 1439 рублей. Это только на сайте. Ребят, клиенты этого не увидят, только вы можете им показать, например, что они могут сэкономить деньги. Или напиток Акваглоу, точно так же нажимаем добавить, появляется дополнительное окошко. И также в этом каталоге мы можем взять аромат Эклад Mon Mosey всего за 790 рублей, если у вас в заказе э, из каталога по-моему на 900 рублей всего, сейчас посмотрю точно сколько. Это очень хорошая акция, отличная цена на аромат, потому что аромат шикарнейший, он такой весенний, так классно пахнет. На 990 рублей у вас должно быть из каталога всего, и тогда вы можете всего за 575 рублей взять Академ Мозель. Вот у меня есть такой аромат, я даже не знаю, брать, не брать. Никто пока не заказал. Я как-то не поработала с этой акцией, пропустила ее. Ну ладно, пока не буду. Что мы делаем далее? Нажимаем кнопку. Когда вы все в корзину положили, вы выбираете место доставки. Это может быть. Нажали получить пункти выдачи. Выбираете пункт, какой вам нужен, СПО, бьюти-центр, СПО, пастомат или пятерочка, то есть этот раздел отвечает за эти пункты, например, выбрали СПО, тут вписываете свой город, Саратов, и выбираете из списка, что вам подходит например мое СПО такое но я могу выбрать доставку на дом потому что в некоторых городах есть доставка курьерская на дом доставка почтой стоит у нас по моему 600 рублей я почтой никогда не заказываю потому что это не, не дешево вот а например доставка на дом она бесплатная при заказе от 4000. и вы видите у меня заказ большой и у меня выходит бесплатная доставка отлично нажимаю далее. Оплата перед получением мы оставляем. А если вы перейдете вот сюда, оплата банковской картой, то вам нужно сейчас оплатить и только потом идти завершать заказ. Потому что если вы завершите заказ и не оплатите сразу, он через час удалится, и вы потом будете удивляться, а где мой заказ, куда он делся? Поэтому вот. Я оставляю всегда оплату перед получением, потому что здесь, если оплачивать через сайт, еще берется, берется процент по. Ну, там немного, но все равно, как бы лишняя переплата она никому и не нужна. Согласны? Вот, я оставляю оплату после завершения заказа и проверяю свой заказ. Ого, заказ на 10 тысяч, а к оплате всего 5 786. Почему? Потому что за у нас остается на, на оплату заказов кэшбэк если вы делаете заказ на 150 баллов то вы получаете кэшбэк 10% и также от работы с командой компания оставляет часть денег на оплату заказов. то есть 60% от суммы заказа может быть оплачивала из этих денег это очень удобно потому что эти деньги не облагаются налогом и мне это очень нравится по моему я вам все рассказала самое интересное самое полезное я сейчас еще подредактирую свой заказ потому что не успела свое все вписать а уже в пятницу получу заказ мы запишем обзор и я в прямом эфире буду все распаковывать все новинки будем все вместе пробовать смотреть и я расскажу свои первые впечатления я вам желаю удачного классного каталога отлично поработайте. если у вас есть вопросы задавайте в комментариях под этим видео я с вами с удовольствием пообщаюсь помогу и надеюсь у вас Будут еще лучшие результаты, чем вы планируете. Всего доброго. Пока-пока.